Франция собрала 400 ученых-мусульман и отрубила им головы во время оккупации Чада в 1917 году. Когда Франция вошла в алжирский город Лагоа в 1852 году, она истребила две трети его населения сожжением его огнем. Франция провела 17 ядерных испытаний в Алжире в период с 1960 по 1966 год, в результате которых число жертв составило от 27 тысяч до 100 тысяч человек. Его последствия сохраняются до сих пор. Французский историк Жак Юрке посчитал, что общее количество убитых Франции в Алжире с момента ее прибытия в 1830 году до ее ухода в 1962 году составило 10 миллионов мусульман. Когда Франция ушла из Алжира в 1962 году, она установила за собой больше мин, чем все население Алжира того времени 11 миллионов мин. Франция оккупировала Тунис на 75 лет, Алжир на 132 года, Марокко на 44 года и Мавританию на 60 лет. Когда Франция вошла в Египет в ходе своей знаменитой кампании, французские солдаты вошли в мечеть на своих лошадях, насиловали женщин на глазах у их семей, пили алкоголь в мечетях, а некоторые мечети превратили в конюшни для своих лошадей. Странно сегодня видеть, как некоторые люди бравируют цивилизацией Франции, и даже защищают ее и забывают всю ее черную историю.